Дорогие друзья, подписчики моего канала, гости. Сегодня мы с моим сыном Максимом совершим довольно-таки такое, может быть, безрассудное и смелое мероприятие. Мы переплывем на тот берег нашего прекрасного озера Селя. Сколько сыну лет? Сыну, кстати, 9 лет. С Замечательно. Вот. И мы это сейчас и сделаем. В процессе заплыва будет проводиться видеосъемка, о чем я все подробно вам расскажу и выложу, естественно. Вы все увидите. Ну, ну что, что, вперед, счастливого пути! Спасибо! Поехали! В репортажа с озера Селявы. Смотрим в одну сторону половина, во вторую сторону еще больше. Хочется задать вопрос, они а употребляли ли вы допинг, молодые люди? Мельдонием, наверное, балуетесь, скорее всего. Э -э, спасибо, Дима, за вопрос. Э -э, безусловно, вопрос очень актуальный. в Свете нынешнего положения спорта. Мельдоний. Мы не употребляли. Искренне хочу сказать. Девятилетнему э -э, с ним вообще чист. Я грешен. Употреблял вчера алкоголь. Бляха, лучше ты. А да, это было, но чувствую себя хорошо, все нормально. Ага. Замечательно. Ну, малыш, наверное, шоколадок восемь съел перед заплывом. Нет. нет, нет. нет. Ну, ответь, Максим, что ты делал, так Жаль. Ну, наверное, повидло банку хотя бы. Собрался с мыслями, собрался с силой и решился на это. Вот так. Замечательно. Собрался с духом. Дух в нашем деле, это самое важное. Здесь Все, 3, ребята, это... Самое главное, это дух. Тут если, если верить моему глазамеру, это экватор. Да, для вас. вот теперь это да, экватор. Власть. Да, именно да. нас. Да. Всем привет! Это... Как а тебя зовут? Придатель. Придатель. Придатель. Придатель. Придатель. Момент. Мы как себя чувствуешь, скажи? Я себя отлично, вода на Легко ли тебе плыть? Все нормально. Все нормально. Молодец, самов не боишься? О чем их ну за ногу схватит и утащит. Не Нет. страшно? Нет? Разберешься. Ты ему бей ему сразу между усов, если что. Это не про меня. Да, уважаемые друзья, мы уже пересекли экватор, приближаемся к другому берегу. Никто не может показать берег, с которого мы выплыли и к которому мы уже приближаемся. Дорогие друзья, это прекрасное лето, прекрасное озеро. Это, кстати, еще самое узкое место. Оно намного шире во многих местах. Вот здесь у нас прекрасная дача. Мы великолепно отдыхаем. Наверное, вы тоже хотите отдохнуть так же, как и мы, проводить время с удовольствием. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И подписывайтесь на ресурсы, которые я развиваю. Это действительно здорово и это поможет вам обрести финансовую независимость и самодостаточность. Э, люблю вас. Плывем дальше. Вот. Э, может еще включить. Не знаю, как оператор сделает это. Максик, подожди слова, Максик. Очень приятно видеть, что ты до на берега. Осталось, показываю расстояние совсем мало. Как ты себя чувствуешь? Скажи. Ты герой, честно тебе скажу. Вот можно признать абсолютно всем. Все, кто будет смотреть этот ролик, вот этот малыш, это реально герой. Показываем папу. Трудно с этим не согласиться, друзья. Мы переплыли. Папа героя. Дмитрий, покажи, пожалуйста. Вон расстояние, где мы были, это далековато, на самом деле, не так уж и близко, вот, и мы, я не видел, чтобы это кто-то практиковал, кстати, здесь, вот, мы это сделали, вот, нам приятно, вот, Максим уже стоит Торжественный выход на берег. Вот, сейчас мы торжественно выйдем на берег. Аплодисменты. С аплодисментами можно даже и аплодировать. Да, да, ластами. Что да, да, да, у кого что есть, тем мы да. хлопаем. Это да. ну, же берег хороший. -то. Хороший. Ну, было просто а здесь красивое место. Слушайте, я отмечаю. Мужики здесь приятно, красиво, здорово. Да? Великолепно. Слова будут какие-то? Ростислав Олегович, что вы скажете своим подписчикам? Счастья, мира. Друзья, подписывайтесь на канал еще раз. Мы вот. еще не заканчиваем еще туда плыть. Ну, в принципе, мы показали, как это возможно сделать. Да. Это здорово. Нормально. Ура! Салют. Э, спасибо. И Всего хорошего. Всего хорошего. Всем пока-пока. Счастья, удачи, добра.